Всем привет! Сегодня мы построим 10 легких декораций для дома в Майнкрафте. Итак, начинаем. Номер один. Сейчас мы построим простой диван с подушками. Берем две ямы глубиной два блока. На дно ставим светокамень. Далее ставим флажки и потом все это закрываем ступеньками. Готово, переходим к следующей декорации. Номер два. Книжный шкаф. Сначала нужно продырявить стену. Надеюсь, вас за это не пругают. Далее ставим книжные ящики и полублоки. Обязательно украсим все это цветочком. Книжный шкаф готов. Переходим к следующему айфаку. Номер три дерево в горшке. Это нам понадобится цветочный горшок. Мертвый кустик и листва. Ставим цветочный горшок, у него кустик и сверху ставим листву. И получается как небольшое дерево. Делаем небольшой столик и построим там то же самое. Вместо кустика можно использовать бамбук. Готово. Номер 4. Сейчас мы сделаем 3D коврик, только он будет серого цвета, потому что кораллы без воды умирают. А когда кораллы умирают, они становятся серыми. Здесь будет пол из досок, а сам 3D коврик будет 3 на 4 блока. По центру тоже все блоки убираем. Я здесь поставлю шерсть. Можно использовать другие блоки, если хотите. Получилось красиво, идем к следующему айфхаку номер 5. Сейчас мы построим камин, который можно включить и выключить. К сожалению, нам снова придется продырявить стенку. Устанавливаем раздатчики. Один сбоку и три сзади. Проводим редстоун, как показано на видео. Три раздатчика ставим в зажигалки и в один в воду. Делаем внешнюю часть, а именно ступеньки, блоки, кнопки и стекло. Мы совсем забыли поставить на или можно поставить песок в душ. Это нужно для того, чтобы огонь не потух. Вот и готово, получился классный камин. Номер 6. Ну сейчас самая легкая постройка ⁇ это лампа. Для этого ставим два эндер стержня и сверху ставим блок кварца. Номер 7, сейчас мы построим телевизор. Строится он очень просто, просто повторяйте за мной. Номер восемь. Сейчас мы построим диван для этого телевизора. Очень легкая постройка. Номер девять. Сейчас мы построим душ. У него будет функция включения и функция выключения. Сначала подготовим стенку, за которой будет стоять редстоун. В углу ставим полублок и вокруг него ставим ступеньки. Два ведра воды хватит, чтобы все это заполнить. Внутри ставим раздатчик. Теперь ставим кнопку и проводим к раздатчику Redstone. Я немного неправильно поставил раздатчик, его нужно поставить на один блок ниже. Заканчиваем проводить редстоун, и все, что осталось сделать, это поставить раздатчик ведро воды и поставить люк из железа. Готово, давайте проверим душ. Есть кнопка включения, если нажать повторно, то это будет кнопка включения. Теперь давайте закроем весь редстоун чтобы его не было видно Ну а сейчас последний лайфхак на сегодня номер 10 ставим два флажка и 4 лестницы и получается полотенце ну а точнее место где оно должно висеть. Ну на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!